Добро пожаловать на мои курсы элементарной кулинарии. Ну что ж, наш спирт процедился, прогнали мы его через фильтр. Ох, вкуснейшее. Немножко осталось и чисто для сравнения, приятней. Гораздо приятнее на вкус уже после кувшина. Приступим к приготовлению. Ну вот оно и есть. Плюс-минус там чуть-чуть. Ну, да, сейчас смешем. Сначала ингредиенты. Яблоко собственного сбора, собственной яблони. Ну и апельсины. Ролик на апельсиновую водку вот здесь и в описании. А здесь именно апельсиновые корки, которые именно от той самой апельсиновой водки остались. Яблоко-апельсин отправляем настаиваться. И погнали в следующую. Снова бодяжем спирт до 60 градусов. Теперь будем делать начиночку для выдочки Узвар. Будем использовать сушеные фрукты, яблоко и груша. Компотная смесь. Хрен тебе, а не компот, ёпта чертяга. Использовать будем именно черту, И туда же еще запустим финики. Ну что ж, полкило фруктовой смеси, 250 грамм фиников. Отправляем спиртоваться. А теперь следующую настоечку мы задействуем свежий наш сезонный продукт. Дыня, колхозница. Половинку мы, наверное, задействуем. Бля, на ну, аромат пахнет вообще охуенно. Ну-ка, отведай. Огонь. А ммм. Ну все, заебись. Ровно, да? здесь, Ну и хватит. Следующее у нас ягодная, ну, вот, вроде, около того. вроде около того. Это небольшое количество 60-градусного спирта, мы закинем вот сразу свет дала так вот такая вот баночка у нас дыньки получилась дыневая водочка будет настаиваться 12-16 дней Мы походу разберемся это так за 60 градусов это у нас узбар с финиками яблоко груша все фрукты и финики с здесь у нас Пол килограмма черники. А здесь килограмм яблок и где-то килограмм отлетело на них. расфасуем расхосуем и продегустируем. Увидимся через пару недель. Пока. Пока. то, Пока. мне Пока. Пока. Пока. тоже не Пока. Давай Пока. вот эту тоже.